Идут, милые. Прекрасно. Сегодня или никогда. Испытание ВП назначаю ровно на 10. Ученый совет должен быть в полном составе. Кота ученого приглашать будем? Э, переводчица с кошачьей здесь. здесь? Я здесь, мы здесь. Кот не заговорил? Он делает успехи и старается. Я слышу, это второй год. Здравствуйте. Мы ввели кота в ученый совет для того, чтобы он тренировался. Но он ленится. Здравствуйте. Куда это годится? Мы ценим ваши отношения. Во всех институтах нашего профиля есть говорящие животные. Здравствуйте. Ослы, обезьяны. попугаи, наконец, здравствуйте. Но он же не попугай. Я даю вам три дня срок. Через два дня, если говорить надо. Через два дня зайдет Теперь так, обращай особое внимание на, так сказать, форму Она должна выражаться держание, но без Мы нажима сдержана. Прочень корусовку. Иван Степан, вас как заместитель по науке, прошу помочь Алене Саеву. Простите. Простите, я должен с вами поговорить. Киса, пора говорить. Нехорошо, и не ломайся. Пора. Два дня. Говорить. Зайдете ко мне.